Всем привет! И 15 серию я хочу начать с постройки базы. Так, для начала возьмем ратушу, поставим ее на середину. Как видите, у нас 70 заборов третьего уровня, 5 заборов четвертого. Начнем расставлять вот этот так забор. Также сюда можно поставить мортиру, ПВО, которой я уже начал строить. И, например, пушку. И вот так это все загородим. Нам там что-то написано. А, кто-то напал. Ну, это дружеский бой. Вы же знаете про дружеский бой. Можно, то есть, вызвать противника. Ой, не противника, а этого друга. Так, ну, например, можно башню лучницей. Вот так вот потом у нас еще появились ловушки пружины как вы видели в прошлой серии так например пушку вот сюда а нет лучше вот эту вот сюда так вот так вот То есть вот эти четвертые заборы нужно поставить в местах между ну, вот этими стыками, чтобы их было дольше ломать. Чтобы они сразу не имели доступ сразу к двум этим. Сразу к двум. Да блин. Сразу к двум секторам. Да, все тут мудро. Так. Вот это вот так, и вот это тоже нужно. Поставить четвертый забор. Так, ну М -м -м. и можно. У нас еще есть куча заборов. Можно еще крепость плана обоградить. Чтобы еще. Ладно, военный лагерь можно вот так сюда поставить. Лаборатория. Так, здесь. Сейчас я тогда так сделаю. Например, три казармы, чтобы за ними туда бегать. Так, ну ладно, так чтобы красиво было, где ни черта не красиво. Так, вот здесь пружинки, где нибудь, здесь бомбочки, а еще два забора можно есть доступ. Так, мы, ну, например, вот сюда можно. Мексир хранилище. Сюда там золото хранилище. Это база как раз для кл кланного войн. И ничего не строится. Так, сюда можно хижину строителей. Сюда тоже сюда например сборщики так ладно допустим такая база окей давайте сейчас ее проверим кинем кому нибудь на испытание так кстати вы хотите посмотреть как на первую ну, как на нас напали. В первый раз. Мы, получается, угадали с этими... Как их там? С пружинками. В общем, смотрите. Сюда как раз эти гиганты наступили. Эти гиганты первого уровня снесли много. У меня семь гигантов... А, ну да, правда. У меня семь гигантов первого уровня фул фулл-третьих. Это... Ну, тоже такие же оружия. Здесь я поставил ПВО сейчас. Так, сейчас подождите. Рашид. Ну, и тут дальше. Они вот до сюда бегали. Да, сразу так разделились. Здесь уже ручницы. И здесь. И все и сломали меня. Стырили так много ресов. Так, смотрите, я здесь строю ПВО. Я еще построил третью казарму. Видите, у меня уже три казармы. Я сейчас фармлю эти. Ну как их там? Ресурсы. Ну, чтобы их грабить. Других игроков. Ну что у меня ресурсов не хватает я тут золото хранилище улучшаю смотрите получается плюс 55 тысяч то есть уже будет 250 тысяч обмещаться на 4 ротуши максимум ресурсов давайте-ка нападем с моими 50 гоблинами У меня же фигу на трофеи кстати Ну база такая средненькая со средними ресами. Так, они что-то за эликсиром полезли. Давайте-ка золото тоже грабьте. Так. И сейчас они быстро тут ограбят. все, что нужно. Да, гоблины это хорошие фармщики. Это даже в их. Это даже написано. Ну, что они любят грабить ресурсы. О, я даже звезду заработал, Потому что они еще любят ратушу ломать. Ну, это тоже как бы ресурсы. Ну да, в ратуши же хранятся ресурсы. У меня уже 431 кристалл. Вообще многое. Так, давайте посмотрим повтор. Блин. Я забыл поставить базу. У Дамира уже появились траги. Кстати, в прошлой части я обозвал вот этого человека случайно, извините пожалуйста. Ну, я действительно понял, что он не Раша. Я его тогда назвал Раша. На самом деле у него был вот здесь первый забор, но это потому, что он просто не успел качаться. Видите, какая у него, по идее, крепкая база. Я даже ничего Рашерского не нашел. Казарма третьего уровня я не помню, но наверное на на второй полностью. На второй доступны гоблины или нет? Вот этого я не помню. Нет. Давайте. Это. Ну вот такая в принципе игра. Да, сегодня получилось. Тут можно все еще улучшить. Ух ты, мне кинули гигантов пятого уровня. Это очень мощные войска. А, давайте посмотрим-то испытания. Так, давайте сейчас кто-нибудь нападет. У меня там, по-моему, испытание уже с ложкой. Вот на меня напали. А мои гиганты сейчас все будут защищать. И ПВО уже работает, и вправду. Да. И сейчас он сюда хилку, наверное, кинет. Воздушное войско. Или нет? Так интересно, интересно. Ну ладно, я думаю, уже пора прощаться. Действительно. Хилку кидай, я хочу, чтобы... А, он сейчас ПВО сделает и хилку кинет. Ну да, чтобы ему ничего не мешало. Ну и вот, получается, он сейчас все разрушил. Что-то непредсказуемо сначала, уже, с таким-то войском. Ладно, я с вами уже прощаюсь. Я уже могу делать видео больше 10 минут. Но думаю, что-то я уже надоела снимать. Ладно. Ну вот такая вот серия получилась интересная. Да, пока.